там открыть место одну ладно короче погнали играть. а это старая карта когда мы только на нее заходили пусть такой выйдет пока погнали и сейчас будем кушать и кушать сразу на прицеле вот что там уже кто-то стреляется. Иди. Они стреляют с ума, не Окей. Я хочу хоть от то попасть. А, не успел, но я ему по голове стулял. Мне нужно угадать на ужин. Эй, ты спишь, есть. Айду сюда. Так. ой ой ой ой ой, ой, ой. Блин, по голове несколько раз пошли. Ага, ага. Ты что, взяли флаж. Флаж. Ой. Это не хотят был. Выстрел. Где? Ничего убить. Ой, хоть кто-то слышал. Ой-ой-ой. Аааа, блин, я могу напал. Ну ч вы там выглядит? Вот. Так.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 Это я его, вот там поставил? Так. Идем, идем, идем, сюда, сюда, сюда, сюда, Ой, ой, ой. ой! А -а -а! Блин. Блин, это не я. Я бы ему обязательно поставил. А вот теперь точно. Блин, в Там. Вот так. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, стоп. Там там мали. Там где-то точно есть. Только уйдем к нему. У Я два хрисов. Ух ты! Откуда он? И а? Куда у меня этот сплак? Я, а, я же его друг, другим светом покрасил. Вообще, по-моему... они а, открасили красил, Даже не успел убить. Мы выиграли, мы выиграли. У нас, нас больше, чем у них. Чтоб все купить третье место. Попробуем с ножом кого-нибудь хоть раз затащить. так, попробуем кормить уйдем, с назад, с назад йо, я их затащил хоть раз назад я хоть раз назад затащил сейчас я сто грену кину опа я только успел себе грену кинуть я их открыл, зато! Угу, всех грохнул Кто-то вообще нас спагат сел Раз, два, три Кидаем Есть, гранату кину Даже ничего не делаешь, он так стреляет. Ай! Так. ой ой ой ой ой ой Сейчас раз, два, если кто-то будет на В, А, Б, В. Ой, яма, яма. Зайди. Понятно? Чуть-чуть! Хм? чик -чуть. Мне нравится этот звук, он чик-чик делает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо следить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хочет. -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой я им поставил. По-моему, они выгрывают. Нет-нет-нет, не ты. Так, еще раз с назад кого-нибудь убьем. Вон, с назад он там. Они на Они потом все на. Ух ты! Ой! Покедовать я! И подкидыва! Блин! Аптечку! Потом мне надо у бабочка заработать! Отманили! Сейчас идти по сорозам! кто где? блин даже не убил точно цель так так так так так так, тик тик тик а жалко сфу я не могу залить это я его грохнул да что тебе я, я спокойно поменял оружие на окрас другой. А, блин, а тебя убили. Ладно, пора менять оружие. Господи, блин. А вот, это вот не надо было делать. Стоп. Не, я ему хочу автоставить. Так грохнули, грохну. Посмотрите, какой у меня окрас, кстати. Это по-моему я если я помню. Есть грохну. Успел. Грох. Не грохнул, но что покраснуть. О, мы выбрали. Змею. Тыкс. о сундучок. О, то, что мне нужно, то, что мне нужно, то, что. Стоп, а у меня крас такой же есть. Да, это м у меня. О, гранатки вот. Берем покупать не буду. А стал хоть как-то нормальные есть. Так, так, так. У меня вот есть на первое, на рамочку вот такое. И вот есть на этот, на скорострелах. А вот это вот я еще не покупал его. Ой, да. Погнали. Я уже убил врагов, которые меня уже убили. <свят> ну, о, он с помассом сегодня был хи Даже не завидую я его. Назад кого-нибудь убьем. Потом с пистолета, потом с оружием можно. Хоть одного убить. О-моё! Oh Заряжу! Стой! Иди сюда! Ой! Молодец! Теперь у нас что-то теперь есть. Вот видите, у меня на, так, на скорострельном оружии вот, а, вот такой окрас. Ой, там что-то лекается кто то Ой, это все? М -м -м, меня хоть одного убил. Теперь можно с оружием. Вот посмотрите, теперь у меня вот оружие. Теперь я ставлю пистолет. У меня другой раскрас пистолет. И, та, и так за на оружие. Теперь можно оружие настрелить. Они там все время ходят. Вообще, надавал. <звук> ну ладно, с вами был Егор, подписывайтесь на мой канал. Э -э ставьте свой огромный указ. Ну, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и все остальное. Всем пока.